Всем здарова, с вами Игорь Дрона. Это видео про то, какой максимальный рейтинг можно получить для меня 2021. Например, Роналду и Месси. Итак, друзья, играя в игру, вы уже успели заметить то, что максимальный рейтинг есть только у двух футболистов. Это Месси и Роналду. Я думаю, что вам также интересно, какой максимальный рейтинг у других футболистов. Ведь покупая игрока, вы не можете узнать, насколько его можно прокачать. Но посмотрев это видео, вы приблизительно сможете его рассчитать. Я хочу рассказать по опыту в Древней Сокере 2021, что еще до покупки игрока вы сможете узнать, насколько его можно прокачать. Тем самым вы сэкономите время, и не потратите деньги на ненужного вам игрока. Ну а если вы хотите узнать, как прокачивать своих футболистов, то смотрите предыдущее видео. В них я достаточно про это рассказал. Также там есть немного других интересных видосиков. Итак, друзья, в этой игре максимальный рейтинг имеет только Месси. Его рейтинг составляет 99 пунктов. На втором месте по версии этой игры идет Роналду, который имеет 98 пунктов. У всех остальных футболистов, кроме этих двух, рейтинг ниже. Многие с этим могут не согласиться, но это реально так. По моим наблюдениям, у всех остальных игроков рейтинг будет ниже, чем 98 пунктов. Поэтому вы их больше не сможете прокачать. Но как же все-таки узнать, какой рейтинг будет у вашего купленного футболиста? Оказывается, это совсем не сложно. Сейчас я расскажу. Делается это так перед покупкой футболиста. Просто прибавьте 10 позиций к его рейтингу. То есть, покупая футболиста с рейтингом 83, вы сможете его прокачать до 93 пунктов. Но не выше этого. Иногда, конечно, бывают исключения, но это очень редко. Поэтому я вам рекомендую покупать футболиста с максимальным рейтингом на момент покупки. Чтобы потом вам не пришлось продавать этого игрока и покупать нового. На этом вы сэкономите уйму времени. Покажу вам на примере своей команды. Вот смотрите, Месси и Роната у меня имеет максимальный рейтинг. А вот например полузащита у меня не очень сильная. Мне их придется продать и купить игроков помощнее. Этим я сейчас и занимаюсь. Например, к которого я купил недавно, я вас смогу прокачать до рейтинга 93. Ну а игроков с рейтингом 91 я буду продавать. Потому что я их больше не смогу прокачать. Зайдя в трансферы, можно предварительно узнать, какой будет максимальный рейтинг у этих игроков. Просто прибавьте по 10 пунктов каждому. Например, для вы сможете прокачать не выше 93. Но с остальными точно так же. На этом все, друзья. Кому было полезно это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока!